У меня такая ситуация сейчас, Именно, что я здесь в Болгарии переехал один, Если мои родители, оста... родители остались в Москве, и, ну, как вы все знаете, в России там православная церковь и православная церковь? поставить свечку, поцеловать икону, у них там это вот основное, вы да? Служишь, да? И как мы все знаем, идолопоклонничество – это большой грех, Итак, знаете, поэтому я начал, начал проповедовать своему отцу из Писания его. то, что я узнал вот от, в, да? из лекций, из Испания, Духовной Академии, из библейского курса. Вот. Он меня послушал, хотя сначала в нем говорило какое-то сопротивление. Испания. Я ему сказал, отец, <реклама> отец, это в тебе дьявол говорит. <реклама> Я говорю, помолчи, послушай, что я тебе скажу Он слушал, он слушал И ну, после, это, после этого он меня поблагодарил Сказал, что сын, сын, ты прав И спасибо тебе, что ты это сказал Я сказал, спасибо, отец, что ты меня выслушал Несмотря на, несмотря на то, что я младший сын в семье Обычно младших редко слушают, но в этой ситуации, да, он поблагодарил меня. Я сказал, что люблю его и что очень скучаю. К сожалению, сейчас не могу вернуться домой, чтобы увидеть родителей, но надеюсь, что скоро все изменится в лучшую сторону. И, возможно, даже они приедут сюда и послушают, как мы прославляем. Аминь. Спасибо. Слава Богу. Да, я хочу всех призвать, чтобы у вас не копились маленькие свидетельства, как Даша сказала.